Всем привет! Сегодня 22 октября 2018 года. Пошел, короче, на косать. Вода еще не замерзла на лужах. Идет снег, короче. Вот. Не знаю, будет мне сегодня удачная охота или нет. Стуковка снежка у нас навалило. Уедем в таких местах. Правда? Вот такая вот, ребяточки, пурга. С одной стороны и с другой стороны. А еще вот в этих местах можно встретить вот такие вот ранеточки мятные, без дизентерии, которые, которые в городе есть. Ранетка. Вот. М -м -м. М -м. М -м. Пауза. Ребята, крикоши еще крякают. Вот. но не видел еще никого. Так, ребята, 13:06 видел 8 косачей, пролетели, короче. Вот оттуда, вот так. Ну высоко, блядь, далековато от меня метров 100 были. И туда вот так полетели. И, наверное, с полминуты прошло, я телефон достал, они еще летели вот там. Круг, короче, давали. Ну, 8 штук. Из того, что я 10 штук в куче видел и одну отдельно видел косача. Вот, летают. Перелетели. А в тех местах, где я их раньше видел, не видел. Сейчас я вообще в совершенно новое место пришел. Сейчас пойду поближе к картышу. ребятки, после тех восьми косачей. Увидел, короче, взлетело еще три. Вот. Потом, короче, еще один взлетел. Открыл, да, туда, где они сидели. Потом плюнул, короче, пошел. Туда же еще один взлетел, блядь. Тоже метров пятьдесят, но блюд я по нему стрельнул, блядь, никуда не попал. Короче, надо по еще уметь стрелять. По косачам пойти. Далековато, сука. Возарти, блядь, стрельнул разок, ладненько все и туда дальше. Полетели они, короче, туда же все в том направлении, и туда, короче, улетают, нахуй, там какие-то. первый раз вижу вот реально в обхвате она метров наверное 8 Оделся я маленечко это, по-летнему, можно сказать. Хотел делогреечку еще одеть безрукавную. Нихуя не одел. Сейчас вот, наверное, буду это. Картышу подойду, посмотрю, что кого да как. Может, что-нибудь ужасно напьет. Все, ладно. Ждем отчета. Короче, ребятки, сейчас две козы видал Побежали вот так прямо. Сейчас я следы найду, покажу. посадил тебе все 3 3 побежал ребят пауза примерно с километра от того вагона короче калины вообще до хуя растет вот калина вон калина вот такие вот места еще присутствуют здесь, блядь. Вот видите коттеджи, блядь. Стоят. Выкупленное место, блядь. А я, короче, этих козликов еще видал. Раза два, наверное, по два видал штучки. Третьего не стало, куда-то ушел. И это рогатенький козлик, блядь. Хотел поближе поснимать нихуя. Не заснял блять косачей нету нихуя ой хув лицензии нету у меня блять на этих кос так бы можно было блять завалить и поснимать ребятушки маленько все давайте Хуярю в сторону дома попил чая короче снежок летит потихонечку уже четвертый час короче с одиннадцати часов можно сказать и путешествую вот. Попадаются вот такие вот кустики, короче. С ежевичкой. Вот. Ежевичка. Видите. Вот она. И вот так я. хуякс Уронил. Вот так. М -м -м. Вкусно. М -м -м. Ладно, уярим. Вот еще. Вот она, вот она, живичка. Вот. Ну а так вот, в принципе, вот по такому вот раздолью, хуярю. Вот. А хуярю с той стороны, короче. Прошел уже дохуя. Там какая-то коса березовая на пригорочке. Следы лесы были по дороге. И сегодня вот первый раз проглядывается солнышко. А так все, снежок, снежок. И время у нас без одной минуты четыре. Вот. Короче, на все про все у меня примерно два с половиной часа по навигатору смотрю. Примерно 400 остается до точки, до такой, <coughs> где мне можно будет даже по темноте выйти. Вот. Короче, жарко мне, блядь. Я уже взмок, нахуй. Нахуй я. Полевок, короче, вообще много-много перебегает дорога, вообще, блядь. Бывает даже в некоторых местах по две, по три штуки перескакивают за раз. Ну все, короче, пошел. вот посмотрю, может, какие есть какие но вряд ли блять, ребятки, такое ощущение, что он там косач сидит видите, пятно посреди экрана вот здесь вот пойду я. сейчас паузу поставлю как бы, блядь, аж не глухарь сидел, что-то здоровое сидели Близко не подпустят, Там болото, блядь. Пухать надо. Я к косачу подкрадался. ладно вот такие вот дела ребятишки подводим итоги сегодня видел одного крикоша 12 косачей потом видел две косули следом же увидел третью косулю снимать начал короче две побежали от меня а третья выбежала с полянки в мою сторону, короче. Ближе к реке побежала. Потом пошел, увидел вот это. Еще два раза. Как бы по две козы. Одну рогатую заметил козла. И вот сейчас, короче, подкрадывался к косачу. Блять, хотел косача добыть. И хуякс, короче, это козы. Вот такие вот делища. Лицензии у нас нет на козлов, блять. Это очень даже хуево блять как бы вот хоть ты ее блять покупай реально блять чтобы можно было как-нибудь потом добыть хотя бы одну и смело можно было вынести мясо блять вот такие дела ладно вот хорошо ну, примерно часа через полтора я уже дома буду почти подошел а ноги гудят пиздец но в принципе если бы я не буду останавливаться я может даже это быстрее буду дома. Я еще планировал остановиться, чайку попить. Вот. Вот такие вот дела. Короче, проебал косача, но зато, блядь, на кос посмотрел. На видео будет видно. Подписывайтесь на мой канал Fisherman Hunter. Я думаю, что <coughs> завершение сезона на уток с этого дня начинается. Короче, через неделю уже, по-моему, уток никаких не будет, нихуя. Даже и смотреть их можно будет, не смотреть, к воде не подкрадываться. Вот. Вот такие водилища. Снежок уже вовсю хуярит. Я думаю, все озерки сейчас скуются нахуй дома. Сейчас подморозит, я думаю, блядь, сегодня. Солнышко, видите, как вылазит? Вот, вылезло Вот. Ну ладно, всем пока. Подпишитесь на канал. Вороны резвятся.